Друзья, я продолжаю рассказывать о современном стиле лофт. И сегодня я вам расскажу и покажу, как из металлических труб и троников сделать столик под ТВ. Так что, поехали! При изготовлении столика мы будем использовать трубки и тройники полдюймовые. А именно, труба на метр, также 4 трубки на 15 сантиметров, 20 сантиметров и 3. см. 5 сантиметров также нам понадобится 6 тройников и муфта переходная с одной второй на 3 четверти 8 штук для изготовления столешницы и полки нам понадобится две доски 20 на метр 20 также щит 40 на метр 20 и 30 на 80 сантиметров толщина каждого два сантиметра Первым делом необходимо собрать каркас, трубки предварительно все обезжиренные и высушенные, так как в любом случае потом необходимо еще красить. Ну и к большой трубке вначале прикручиваем тройники, потом э, трубки по 15, ну и к ним уже дальше по 20 и по 35. Кстати, получается каркас столика. Его весь выравниваем, выравниваем после чего переходим переходным муфтам, из которых будут сделаны ножки и крепление к столешнице. Чтобы столик передвигался легко и не царапал полы, четырем нижним трубкам приклеивается на клей момент войлок, после чего дает высохнуть и с помощью ножницы вырезается по кругу муфты. Металлический каркас столика будет крепиться к деревянной столешнице на саморезы для этого в четырех оставшихся муфтах необходимо сделать по два отверстия можно три сделать, но двух мне кажется более чем достаточно отверстий после чего их вытереть, также обезжирить прикрутить к каркасу также прикрутить четыре муфты с войлоком так называемые ножки столика После чего с помощью рулетки еще раз замерить высоту столика, все это подровнять. И можно готовить покраски. Для этого я постелил картонку, чтобы не испачкать полы. Для краски был выбран темно-молотковый коричневый цвет. Краска сама 4 в одном, Она и ржавчину убирает, и как грунт. Ну естественно придает определенный эффект все тщательно необходимо было прокрасить ну и естественно дать всему этому высохнуть способ изготовить столешницу множество я делал из того что у меня было это две доски на 20 сантиметров и толщиной 2 сантиметра 2 сантиметра толщина это достаточно маленькая все-таки телевизор весит достаточно много ну и для этого взял две Рейки из фанеры, их выпилил по размерам, чтобы и соединить эти две доски, плюс снизу еще и усилить. После чего все это, естественно, зачистил, сделал потайные отверстия, сделал разметку, рейки приклеивались на клей ПВА, после чего также прикручивались на саморезы, небольшие там на 1,9 по-моему также торцы досок были проклеены клеем ну и все это было стянуто после чего необходимо было дать время где-то несколько часов чтобы это хотя бы немного схватилось и можно было переходить уже к так сказать соединению каркаса со столешницей как я уже ранее говорил каркас к столешнице с помощью саморезов для этого необходимый каркас центровать на столешнице чтобы он был ровным после чего прикрутить уже на саморез и уже появились так сказать очертания столика первый этап закончен теперь необходимо все деревянные поверхности это и верхняя первая столешница и столешница которая будет накладываться на нее сверху и полка и все необходимо зачистить с помощью шкурки с помощью наждачки чтобы не было никаких заусенец тут мне помогал мой друг граф периодически забирал у меня шкурку нравится она ему как шумит как шуршит ну в общем это забавное действие происходило там в течение 20 минут все было зачищено. Для краски верхней поверхности я использую декоративную пропитку для интерьеров, для колеровки. Ее заколеровали мне в магазине темный цвет, почему-то называется ежевика, не знаю, но наверное им виднее. В общем все это пропитывается, она сделана на водной основе, очень быстро сохнет, не имеет никаких запахов ну и следовательно с ней очень приятно работать для окраски полки был выбран акрил для древесины. мне его также заколеровали в магазине Это необходимый мне цвет а именно красный чем хорош этот лак тем что вся фактура она остается она видна очень быстро также впитывает древесина, прокрашивается ну и не имеет никакого запаха с помощью этого цвета я также окрасил кромку столешницы, которая уже была прикручена к каркасу, чтобы ее выделить. Все деревянные детали были прокрашены дважды для того, чтобы придать более глубокий насыщенный цвет, после чего было дано время для высыхания. Стиль лофт это и бетон и железо, и для того, чтобы подчеркнуть принадлежность нашего стола к стилю этому. Были взяты уголки 40 на 40 толщиной 2 миллиметра. В них просверлены отверстия для дальнейшего крепления к столешнице. Ну и конечно покрашены в цвет каркаса столика. После того как все детали просохли, можно было приступать к заключительному этапу, а это к сборке столешницы. Для этого с помощью шрупов две столешницы между собой были по кругу стянуты. Общая толщина столешницы получилась 4 сантиметра. Это соответствовало как раз уголкам, которые ранее были также отпилены и покрашены. На болты уголки были с двух сторон прикручены. И получился такой настоящий лофт который ну, похож даже чем-то на сундучок старый. Для надежного крепления полки к поперечной балке использовались хомуты. Для этого с двух сторон по центру необходимо было сделать два отверстия, куда в дальнейшем вставить два болта мебельных с круглой После чего приложить эту полку к балке, через резинку для более надежного крепления прикрутить хомуты на гайки с двух сторон, потом поставить эту полочку горизонтально и уже после этого крепко-накрепко притянуть ключом данную полочку. И можно сказать, что стол под телевизор в стиле лофт приобрел свой законченный вид друзья ну вот столик в стиле лофт под телевизор готов я надеюсь вам понравилось мое видео как мы его делали получился качественный прочный да, болтики как в сундуке в старом в общем кому понравилась идея пишите комментарии подскажу расскажу ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пока